Затиси Кавриди. И всем подпятай, и этот на канале, друзья, и у меня новое видео, молодец, а флайп, и канал, а мы погнали! Итак, людишки дорогие, просто посмотрите, какое небо. Вот просто вот такое вот небо. Фай вообще. Uh, и я уже скачала uh, 11 серий дорамы. Они идут, я не знаю, они идут по часу. Вот. И у меня качается 12 серия. И... Мне скучно, поэтому я себе сделаю парочку. Их одевать я знаю правильно. Так сейчас я буду проверять все, что я вот возьму и положу сюда. Её, просто испугалась. Два пенок. Господи, о Господи. Сейчас я покажу вещи. И потом буду складывать их уже в быстросъемки. Значит, я взяла спортивки, потом мои любимые штаны. И... Потом тут носки, тусы. потом вот, вот худи, э, футболка, вязаис, э, что это толстуха, просто кофта и еще одна футболка. Еще я поеду в синей кофте. Ну, я еще возьму свой обязательно панамочку и что это как называется? А кигуруми, вот. А теперь сложим все это в Чимодаун. Многие вещи у меня не вмещались, просто вот в этот чемоданчик, он очень маленький. и... людяй гейм, его были. Уже следующий день, я сейчас у бабули, бабуля встала в 5, я тоже встала в 5, сейчас э, 7.47, это Моня, она меня боится, а вот уже э, черные штаны и красная футболка, и так лишь в итоге я сейчас у бабули, Сейчас она из 26, мы с сходили в магазин. Сейчас покажу, что мы купили. Некоторое, то, что мы купили, это мороженое, мы их съели. Подтверждаю, что сейчас 12. Ой, 13. Сколько? двадцать шесть. Я сейчас все изучаю Курейский. вот это словарь и пенал. Я пока что не начала, потому что про приложение, потому что тут плохо ловит Wi-Fi. Купили такие вкусненькие орешки. Um, so, boss, так, вот я! Я, yeah, это я! Это я! Давай иди сюда! Вот это я. Как вы видите, сейчас 23 июня. Телек, кстати, не работает, потому что был дождь, но, возможно, он уже работает. Тут также видно меня. Мичпит, деда. Тут спит. Mother brother, мамин брат. Всякие окошечки. О, вот это я. Видите? Где-то тут видно, то, что это я. во, -во, -во это там я. Вот этот диван просто отпадный. И я смотрю дораму. Я смотрю зомби-детектив. Там вообще не по зомби. Там типа один зомби, только чел. Вот, как он выживает в человеческое время. Я не люблю смотреть драмы про зомби. О, вот, но одна из моих любимых <смех> драм про зомби, это будет зомби-детектив. Питмоня. Ну, не обиделась, я ее укрыла вот этим штучком, и она тут даже... Вот Мой чемодан. Мама еще взяла мою подуху и э, мое э, покрывало. Также тут снова я. Тут тоже я. Вот так вот все это выглядит. Это одна комната. Там кухня. Там это шкафы. Холодос. О, снова я. Это, там умывальник, там всякие дела. Печка. Я не знаю, для чего это, ну ладно. Сходим в туалет. Тут фигня какая-то. Тут, типа, наверное, летняя кухня. Ну, короче, тут тоже хлам. Там в том числе тоже хлам. Это уже попадало в одно из моих видео. Я хожу в туалет сюда, потому что... Я не хочу ходить на улицу. На улице тоже показывать не буду, потому что там идет дождь. О, это на тюбинг, на котором мы с Хриной катались. Вот это сам туалет. Бабу его помыла подобная информация. Вот тут тоже всякий шмон. Это телек у них. В общем, все дела. Еще вот мука. Песок. Я не понимаю, кто держит муку, песок, гречку в таких вот больших объемах. Вот. Тут что-то лежит. Мне стало от этого страшно. Я схожу в туалет. Я себе понесла, что то, -то там. Вот. И так, люди, я уже породилась киркурами. Сейчас уже 21.34. Все ложатся спать, я буду мед драму. Просто джингл балс, потому что я не смогу уснуть. И, наверное, в 22. Заходим в дом. Итак, люди дорогие, сейчас 12.21, я встала в 10. Мне вообще позвонил будильник. Ну ладно. Ну, типа будильник, как вся улетный. Чтобы не проспать весь день, я, потому что сплю до 12, и я поставила будильник на 10. Но на 10 опасно им в 10.02. Чисто заключил У меня уже урок номер 7 просительные и отрицательное головное положение я вот только начала и типа, о, нужно ли вас записать видео какое-нибудь. Вот, я и записываю. Мы забыли, ходили в магаз. Вот мой хлам на данный момент. Это тоже мой хлам. Вот я типа, он вот такой бизнес-вумен. Ещё можно было на столе, но а тут, допустим. Ну, мне пофиг, мне удобнее там. Вот, это типа портрет Чим... Джей Хопа и Чимина. Но я, если честно, то еще ничего не вижу. Вот вы что-нибудь видите. Если у него хочу дорисовать. Постараюсь дорисовать. Вот сейчас сколько время? Я для вас пыталась заснять контент, хоть чуть-чуть. Э... Вот такой видочек из окна. Вот у вас были там курицы, яблоня, вот что-то там дрова такое офигенное небо. А вот так выглядит офигенный потолок. И завтра я уже буду уезжать домой. Я очень надо, потому что у меня, мне кажется, сегодня или даже вчера закончились все мобильные данные. О май гад. Вот. Я на Али, Ты на Али. Мы на Али. Все купили, распродажа на Алиэкспресс, на Алиэкспресс, только на Алиэкспресс. Я на Али, ты на Али, мы на Али, все купили, распродажа. Ну, вот, куда же моня делась? Ему моня еще о моня появилась нас моня выгнала бабуля все она сказала идите на улицу она на улице козы, козы. кош на улице жарко и мы сидим в туалете иди кладовой какой-то скажем что это туалет потому что стоит туалет вот сидит моня Итак, люди, я сейчас монтирую видео. Получается вот столько времени. 6-15 18, сейчас 18-11. Я сплю на раскладушке, потому что тут забито. Так, короче, еще один мини-вонтумер. По моне. Она вот, типа, вот. Вот, короче, вот. Я не знаю, что это такое. Но у нас дома тоже такое есть. Там только для Бонни получается. Сама Моня, вот она. Вот она пьет только из этого стакана и ест только из этой миски. Вот такая Моня. Давайте к ней понайдем Что же вот. нам делать? Вот Моня, она уже проснулась. А я обожаю Кстати, я бы более поменяла слово. О, это я. Сижу. Я пойду лежать на диван. Я решил, что буду смотреть, что вся его драма. Лес го! Монахи лежали на пограничные территории Византийской империи, какой был Крым. мы сейчас будем уже ложиться спать. Какие дела у меня? Интернет закончился, о oh Я очень рада, потому что завтра меня забирает мама. И лишь в дороге я дома. Yeah, oh Исследователи. Сбежал. Предстоит избирать вот эту вот кучу. Феликс, Феликс. Феликс, Феликс. Сейчас, спустя тысячу лет я включаю Wi-Fi. Я его со вчерашнего дня не включала, потому что у меня он закончился. Ну, мобильные данные закончились, а интернета не было. Но вы все-таки лайки канал. Думаю, ждет вас что-то интересное. Затаси Кавриди.